Всем привет, сегодня 8 марта когда я беру телефон, короче снимаю, что-то вообще у меня всегда звонит звонит телефон никогда мне не дают поснимать так вот смотрю короче говорю жляка, но мне особо так не нравится последнее время что-то начали смотреть Сейчас вам покажу что там Карина делает 8 марта Фу блять нахер ты меня пугаешь я Фу! я так дернулся че как отмечается Опять ты танцуешь? Да. Ты ставишь... А нас в видео будет, ты пляшешь? Музыку только ставишь. Давай покажем, что ты там делаешь. Ну-ка, хватит. Нормальные девочки себя должны скромно вести. Пойдем. Расскажи, как отмечаешь ты? Мои цветочки. Соседи орут с утра, короче, что-то на таком другое. У них там вообще бурно проходит с марта. Вот они здесь сидят вдвоем, короче, подбухивают. Печальная все, сегодня какая-то погода. Все, все, все. Когда лето там уже? Да? Карина Вейпер. <свят> Сейчас глаза вылезут. <свят> <свят> ну что? Слышал такое? Подписчицы. Поздравляю вас с восьмой <свят> тоже? И тебе? <свят> что ты хер... Что ты включаешь? А почему у тебя мозг устроен так? Вот, что ты дерьмо какое-то слышишь? Карина, чё пристаешь? Ты реши, куда мы пойдем уже, а? Ты сколько ты выпила там? Сколько мы выпили? Одну допиливаем? И что это происходит уже с тобой? Ещё одну допиливаем. Ты подругу позвала, чтобы вот здесь у стенки танцевать? Сейчас треснешь пополам. Иди. С подругой сиди, общайся. Я вам расскажу сейчас, что будет, если оставить компьютер ненадолго одну. Смотрите. Сразу... Диалоги. Да, да, диалоги, диалоги. открыла. По-любому. Узнала, что я сюда иду, и сразу диалоги. закрыла все, конечно. Пойдем. Сразу реакция. Реакция. Это не знал. А, Да, конечно. Я же записываю. Карина. И потом скажут, "Дали, пожалуйста, не вставляй Нет, этого блок. Так в смысле я не ставлю, Я снимаю для чего? Чтобы не ставить потом, что ли? Mm. В смысле? Mm. Вот так у нас 8 марта проходит, Карина. Сколько еще? Просто Что, расскажи о себе. Как yeah. твое 8 марта? Мое 8 марта прекрасно посидел с бабушкой. Mm. Поздравил, Коль? Да. Знаешь, сколько сильных и независимых в барах сидят? Вот мы уже выперлись, наконец-то. Весело. <laughs> что это у тебя здесь такое? Татуировки? Татуировки какой-то. Ее заканчивать надо же. Пиздец, а вот, я забываю. Я уже в таком пальто весеннем. Уже весна в душе, но на погоду еще на улице так себе. Вот, кстати, купил это пальто. Че, как это не пальто уж называется? Короче, вот парку купил. И оказывается, узнал, а -а -а. что в конце, когда уже купил, что это Фигер, прикинь. <laughs> я даже не знал. Я думаю, ну, нормально, вроде она Территория. стоит. Эй, я русский, я что тебе, что <свят> а чё ты теперь американский что с прической? Мы тут yeah, посмотрели blog. фильм... Е-блог! Yeah, <свят> <свят> посмотрели <свят> Рено Логан фильм. Ну, Логан про Росомаху. Расскажи что то он смотрит просто все эти фильмы, мне вообще насрать. Что тебе Что, что <свят> там, <свят> спойлеры? <свят> <свят> не, ребят, извините, я не, такой... я не такая сука. Короче, там все плохо кончилось, он плакал в конце. <свят> Ты че сейчас? Ну-ка выпусти когти. Блин, они работают. Карина. Это мы делаем, что у нас типа эти лезвия из рук. В общем, все, 8 марта закончилось. Карина сейчас начала в машине что-то фырчать Там я такой, все, твой день закончился. 8 марта кончилось. Так что все, Карина. Как? Все, мы домой. Спасибо, что смотрели это. Надеюсь, вам понравилось. Всем привет! Завлем вы меня еще не видели. Я сейчас нахожусь на вождении со своим инструктором, катаюсь. Он сейчас ушел к каким-то своим делам. Вот, оставил меня вот на машине, я решил вам поснимать немножечко. Вот, на KIA. Не помню, что за модель-то. Не помню, короче, на Киев катаюсь, в общем, очень привык к ней. вообще захотел такую машину, очень нравится мне, и на дороге такая она вроде классная, черненькая, красивая, стоит где-то, наверное, ну, 1800 новая, наверное, можно подешевле найти, но я первую машину буду покупать дешевую, наверное, тысяч за 400 я рассчитываю. Ну, не дороже 400 тысяч. Боюсь ее ушатать где-нибудь, и поэтому что-то дешевое куплю на Авито с пробегом, понятное дело, но постараюсь в более-менее нормальном состоянии. Если вы разбираетесь в тачках, то посоветуйте мне, пожалуйста, что-то для первой машины. Я рассматриваю Chevrolet Круз. А, или Volkswagen пола Ну, это две такие машины, которые я, в принципе, так для себя выбрал. Я вот, У меня тут переходной возраст, прыщи, все такое. В общем, вот, если вы шарите, то жду комментария вашего по этому поводу. Будет очень интересно, потому что я уже в течение полугода сижу на всех этих сайтах, на форумах что-то читаю, спрашиваю у таксистов, какую машину лучше выбрать. Все очень по-разному советуют. В общем, вот так вот. Надеюсь, что получится все. Сегодня идут встречи, и в следующем влоге я буду выглядеть уже как человек. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии здесь, на YouTube. До новых встреч! Узнает, что набирай сира, набирай сира, набирай сира. Вот такая вот хуйня, брат. Что там даже и тоже ничего не знает, нет, нет, что там даже и сестра.